Хоть и на 6 уровней выше меня, но скилл не пропьешь, я пробовал, не получилось Окей, ребят, здорово, продолжаем с вами проходить третьего ведьмака на сложности боли и страдания В прошлой серии мы с вами выполнили квест пропавшей без вести, нашли брата Дуни э, Как там его фамилия, я уже не помню а Сейчас с вами направляемся по выполнению задания Лиха у колодца Потому что я хочу сначала пройти дополнительные квесты. У меня тут идет лихо у колодца. Потом надо будет найти серебряный меч. Школы змеи. Ну и быстренько как-нибудь по фасту с вами пробежимся по знакам вопроса. А потом пойдем по сюжету. Вообще тут достаточно много всяких разных дополнительных заданий. В Белом саду это как вводная локация. Так что посмотрим. Еще по поводу... Графики. В прошлой серии я с вами как бы договорился о том, что прохожу на максимальной графике, но чуть-чуть понизил э, Hairworks. Теперь у меня он стоит только для Геральта, потому что все-таки снижается у меня немножко фпс. Если, если у меня возникнут такие проблемы при монтаже этой серии, как возникли при монтаже первой серии по Ведьмаку, то Hairworks я уберу. Э, Насчет проблем я скажу так. У меня... Когда я монтировал первую серию, немножко сдвинулся звук И мне пришлось вручную все настраивать, потому что э, Просадка кадров из-за Хейрворкса на Геральте, видимо, сильно повлияла Ну, в общем, если по повторится так, вот то же самое, то тогда в таком случае я понижу Уберу Хейрворкс вообще Прости, мужик, то, что я с первого тебя изумрут Здравствуй, хозяин Я вот прочитал, что у вас беда с колодцем Как есть беда Призраки там завелись. Уже лет 20 как. 20 лет? Что ж только сейчас похватились? Потому как раньше мы черпали воду из реки. А после битвы столько в ней трупов плавает, что она отравленная стала. Дочь моя Люба выпила полкувшины и совсем разболелась. Лоб горит, еды удержать не может. Со дня на день все хуже. Травница говорит, что человек в лихорадке много пить должен. И не пиво, или брашки. А воды как раз. Непременно чистый. Откуда же ее взять, ежели нет колодца? Духа сначала прогнать нужно. А он и подойти никому не позволит. Ну давай, а посмотри. мне этого духа. Ну... Но... Страшенный он... Жуть. Как он выглядел-то. Похож вроде на девку. Но такую, что только из гробу встала. Платье на ней грязная, все изодрано кожа прямо кусками сходит, а воет, будто страдает очень значит какой то призрак или альп да как ни назовите мастер ведьмак если вы им не займетесь схороню я доченьку мою ну награды у него все равно брать не буду поэтому хорошо помогу тебе так где этот колодец в хущах. это хутор такой был к югу отсюда на пригорке никто туда не заходит потому как дух понимаете прогоните его очень прошу. Хорошо, разберемся сейчас. Кстати, как по мне, вот э, лично мое мнение, вообще вот этот вот заказ в Белом Саду сделан э, атмосферней прям вот большинства заказов э, в Ведьмаке. Ну, не знаю, с чем это связано, но тут прям чувствуется, знаешь, какая-то жуть такая вот прям нагнетающая. Я тут бегаю, о, кстати, подождите секунду Ласточкина трава мне очень нужна Надо будет, э, надо поискать Потому что ты орешь, ты пугаешь меня так, мужик Так, ласточки на траву я собираю Потому что она мне пригодится для создания ласточки Так, еще одна Нужна еще одна Так Одна или у меня уже хватает? Да, еще одна И краснорюцкий спирт еще нужен ну найдем не проблема а вот все супер теперь все есть вот знаете у меня еще тени на максимум место. мне кажется это еще они могут влиять у меня сейчас 53 вот FPS. это конечно хорошо но может могут быть какие-то проблемы вот с фпс так ну давай посмотрим от духа не следа может он появляется в определенное время Тело высушено, следы ожогов угу. Трава вокруг колодца выжжена Судя по всему, это полуденница. Так, бестиарий про полуденицу не помню какую Кнопку бестиарий, давайте так посмотрим а вопреки распространенному мнению, крестьяны прерывают работы в середине дня для того, чтобы спрятаться не от жары, а от полуденец. В особо жаркие дни на полях иногда появляются про призраки, напоминающие сушенных солнцем женщин, одетых в длинные белые одежды. Это полуденницы духи женщин и молодых девушек, которые умерли насильственной смертью непосредственно перед или после свадьбы. Обезумевшие от боли и ненависти кружат они среди Нив в поисках своих прежних неверных любовников или соперниц, но убивают каждого, кто попадается у них на пути. От перехода в мир иной их удерживает некий предмет, имеющий для них особое эмоциональное значение. Поэтому, найдя в чистом поле обручальное кольцо или изорванную фату, лучше их не поднимать, и а как можно скорее удалиться. Что-то привязывает полуденницу к этому месту. Какой-то предмет, без которого она не может уйти в иной мир. Да. Ну давай посмотрим. Ну я уже вижу. Мужчина мужчину всадили нож, он умер на месте, а потом тело обглодали звери. Здесь какие-то кровавые пятна, но это не его кровь. Дневник может пригодиться. Наконец-то Волькер продолжал бы на владетеля в суд в Изиме. Перечислил в ней все обиды, которые мы от него претерпели. Как погиб. Как побил он и Агана за то, что тут перед ним наш э, Перед ним шапки вовремя не снял как, пьяный во все поле Ну понятно, в общем Водители к нам собирается, будто их хочет договор заключить, Склонить нас, чтобы мы в его деревню вернулись Говорят, что посток сы сын его умер Сам он успокоился и больше не бесится, с чего попал Но это мы еще посмотрим, так или иначе Я сюда отсюда укрите не и собираюсь Может он связывает душу девушки с этим Кроме едва различимый Кого-то здесь тащили Еще живым Следы кровавленных ладоней. Руки маленькие, женские, наверное. Она была ранена, дралась за жизнь. Тело не видно, но может я найду какие-нибудь следы. Иногда кровь видна даже через десятилетия. Еще один след у колодца. Так, ну давай глянем. Это ты про веревку, да? Следы крови почти исчезли, но нитка крови по-прежнему видна, что-то не так. Труп повешен на от ведра. Похоже, это хозяйка дневника. Широкий таз, маленькие челюсти женщина. Судя по зубам лет 30 без левой руки Надо сжечь останки А перед этим понять, что связывает ее с этим местом Может, у меня на руке был мужден браслет И кость потому и отвалилась Придется прыгать Надеюсь, не переломаю ноги Вообще, белый сад это гениальная локация ну вот, правда, это лучшая вступительная локация, если кому-то там, типа, непонятно, зачем она нужна, она сделана для того, о, краснолюбских теперь, о, кстати, подождите-ка, я могу создать себе этот. Если кто-то не понимает, зачем нужна локация Белый Сад, это вступительная локация вообще, битва с боссом, матч и заказ, дополнительный квест, сюжет, то есть тут в знаке вопросов все это подробно описывается и очень понятно. Вы сразу понимаете, с чем вы будете иметь дело впоследствии в игре? Браслет с гравировкой Квари от Волькера Похоже, этот браслет принадлежал женщине, которую я нашел в колодце Отличная работа Но придется его сжечь вместе с телом где-нибудь поближе к колодцу Иначе полуденницу не изгнать Ну хорошо, давай, так, подожди, мне нужно сделать ласточку Я могу сделать ласточку, это очень... Это вообще вот первоначально, что мне надо было, Ринария... И медвежий жир мы не сделаем с вами сейчас масло от призраков Так, я изначально поставлю, как у меня все стоит вот. Так, ну поехали В принципе, мы все сделали. Нам теперь осталось ее просто убить. Против нее Ирдан нужен. Ну и масло против призраков у меня пока нет, потом будем делать все это, есть на хвост. Так, нуди. Надели... А, все, приготовиться битых по с полудницей и перевернуться к. Вот... Сделать масло от призраков, выпить эликсиров. Не парься, Геральт, мы всегда готовы. Можно эликсира не пить. Так сейчас, нифига себе. Так, все, я готов, поехали. Погнали. Жесть останки полудницу. Ну погнали. Давай, начинаем. И браслет. Игни. Поехали, раз сработало, так Ну иди сюда Блин, конечно, с таким довольно помойным мечом с ней дерусь, но в принципе ладно Ну подходи Плохо Меня лечится так там, мне надо быстрее убивать. Давай, иди сюда. Последний он она ушла навсегда. Так, ну это было просто. Так, вернуться к долану за вознаграждением. Поехали. Давай мы сначала на. Хотя, блин, давай на полтинчике поедем. Какая разница? В принципе, тут не очень далеко Не, ну вот на самом деле реально, я считаю то, что вот этот заказ ведьмачий один из самых атмосферных, в принципе В игре Тут прям, знаете, реально создана такая нагнетающая атмосфера Прям на высшем уровне Так. Привет, мы тебе помогли. Дело сделано. В колодце поселился дух женщины, которую там убили. Я его прогнал. Только бы каждый непогребенный бедолага не начал вот так вот призраком являться. А то из-за этого поля битвы нам одни хлопоты будут. Если что, имейте меня в виду на будущее, а пока что. Клара, Волькер, говорят тебе что-то эти имена. Не знаю таких. Хотя травница наша Тамира вспоминала как-то какую-то Клару. Может, о ней и речь? Ваша награда, мастер, золото, что я для Любов приданное собрал. Без вас бы она до свадьбы не дожила, а так и есть надежда. Что-то сомневаюсь, что мне преданная пригодится. Сохраните деньги, Любя, на свадьбу. Выпейте тогда за мое здоровье. Спасибо, Милздор-Ведьмак, за доброе сердце, за теплое слово. Но с пустыми руками я вас не отпущу. Возьмите хотя бы это. Так. Аметист, кстати, это вам лайфхак. Я вам сейчас просто покажу. Он нам заплатил бы 20. Аметист стоит 120. Это вам лайфхак, если не знаете, как заработать деньжат. Так, слушайте, у меня первый уровень. Я чисто теоретически могу попробовать пойти и разнести этого призрака седьмого. Я могу попробовать. Шанс того, что у меня это получится на... Боли страдания маленький, но он есть Так что я могу попробовать О, погодите-ка А здесь у нас что такое? Что это за хата у нас такая стоит, разрушенная, заброшенная? А здесь просто ничего нет Ладно, зря вышел А, кстати, тут, а я вон вижу, да Светный знак, это про бабулю Блин, слушай, ну вот Че я буду потом-то таскаться? Давай я сейчас это сделаю Бум Ключ потеряла, бабуся нет! Сковородку! Видишь ли, этот дом всегда стоял пустой. И вдруг в ночь перед битвой приехал сюда какой-то благородный господин в годах и вошел как к себе. Стою я у окна, чтобы посмотреть, что дальше будет. Он должно быть меня приметил, потому как гляжу, а он ко мне идет. Схватилась я за сковородку, чтобы, если что, защититься. А этот вежливо так спрашивает, нет ли у тебя бабушка березовых коры, ягод черемухи или хотя бы несколько угольков? Нет, говорю. А вы должно быть на голову упали, чтобы по ночам такие глупости у людей вы спрашивать. Только вижу, что он совсем меня не слушает. А все на сковородку пялится, как сорок на ложку. Одолжи, говорит бабушка, отдам с утра. Удивилась я немного, что он там в потьмах жарить собрался. Но сердце-то доброе у меня, вот и дала. Вот спрашивается, и зачем я спросил? Захватывающая история. Надеюсь, она скоро закончится. Под утро в дом приехал еще кто-то. Но утром вышел только тот, первый господин. Закрыл дверь на ключ, сел на коня, и только я и видела и его, и мою сковородку. Она старая была, черная, от сажи. Потеря-то вроде небольшая, но другой-то нету. Может, ты мне подсобишь, золотенький? Принесешь сковородку бабушке? Сама-то я эту дверь не открою. А по правде сказать и идти туда боязно, потому как из-за двери такой смрад бьет, что, я думаю, тот, второй, он должно быть... Там лежать и остался О, а, хорошо, бабуля, да, ты Заказано меня уже утомила, конечно Ну, давай Ладно, скажу поищу Лучше подожди здесь, на всякий случай Кстати, это вам тоже секретик такой Есть вырезанный диалог Который можно с помощью консоли включить с Талером в будущем Это как раз вот его убежище Видите, здесь будет сейчас Треснувший монокль Это монокль Талера Ничего, ничего Удушен, горотый. остальные старые шрамы, как у солдата. А О, вот чуть... отлично. Так, давай посмотрим. Сковородку Эти нашел записки Сожжены почти до тла. Да некоторые фрагменты, пожалуй, можно прочесть. И изволь, сука, являться, если сам встречу назначил. Я прихожу, подставляюсь, рискую шеи и всей нашей гребаной операции, а ты только стужей и ветер. Там только стужей, ебаный ветер. Я думал, в нельгарде порядок, а вы. И передай своему генералу, что я и мои товарищи не обидчивы. От переговоров не откажемся. Но раз уж вы все проебали, теперь мы будем выбирать время и место следующей встречи. Вот так вот. И бесценная сковорода города. Только отдраенные дочиста. Похоже, нашему таинственному господину нужна была не она, а Сажа, чтобы сделать туши и написать письма. Ну что, нашел сковородку? Нашел, нашел. Прошу, Моя сковородка. Моя? Так ведь она была вся черная от Сажи. А в эту я бы смотреться могла, если бы хотела. Только уж годы-то не те. Этому господину была нужна именно Сажа. Он ее счистил и сделал из нее тушь. Видно, ему надо было что-то написать. Срочно. А другие бумаги срочно сжечь. А -а, -а, а а тот второй. Мертв. Позови пару ребят и закопайте его за деревней. Глубоко, чтобы трупоеды не вырыли. И по-хорошему советую, не говорить об этом деле Нильфгардцем. Погоди, погоди! Тебе кое-что благодарность причитается. Возьми, сыночек, на дорогу Спасибо, бабуся Спасибо я я себе, да? Так, поехали Мне нужно попробовать э -э, Убить этого долбанного призрака Потому что я хочу Взять уже этот чертеж Серебряного меча И поменять себе мечи Потому что они сильно лучше моих будут Там волчиц, вижу Отстаньте, я сказал, отвалите Нет меня О, кстати, тут по-моему спрятанное сокровище Геральт? Домой! Домой! Домой! Не-не-не-не, фиг -не -не -не, тебе, тихая А ты что стоишь там, ворон считаешь? Так. Тут спрятанное сокровище. Ключ с лилиями. И мне нужно вот сюда. Отлично. Ну, в общем, захотите, почитайте. Там нужно будет кое-что... Ну, Геральт, ну, чего ты? Да, да, всплыви, ну, что ты. Там нужно будет на месте, где мы... Не буду ничего вам говорить, а то все проспользуем. А у нас же, типа, первое прохождение, да? Это у меня оно девятое. Поэтому ничего говорить вам не буду. Смотрите. Так, мне вот сюда. Мне нужно найти останки Кольгрима. Ведьмака Школы Змеи. Что-то у меня провисло. Что это сейчас было? Что это за фриз был такой? Так, вот здесь вот находится это чучело. Э, в смысле призрак. И, походу, мне сейчас будет очень больно Я могу попробовать? Давай попробуем О, это будет долго Он еще и уворачивается от моих атак Да ты задрал, ворачиваться. Что это может быть? Я за ему пофиг вообще. НИХРЕНА СЕБЕ Я скажу, он так больно достаточно бьет Так ты же должен на середине здоровья в склеп отправляться, что ты тут делаешь-то? Опять он вернулся Я не понимаю, почему он до сих пор тут Он должен вниз уже отправиться Я ему все здоровье снес Он должен вниз спуститься был Опять ты А, вот, все, он починился Он вниз ушел Так. Первым делом качаю обман. Всегда, абсолютно. Надо всегда качать обман. Первым делом. Так, поехали. Вниз. Сейчас только предварительно. Раз. Два. Три. Ну иди сюда. Падлоты. ты. Нет, нет, нет, нет. Твою мать. Геральте. Да не столб ты, бей я а призрака. Да куда ж ты бьешь-то? Хоть и на 6 уровней выше меня Но скилл не пропьешь Я пробовал, не получилось Так что да Новиградский длинный меч Кстати, там где-то, по-моему, можно А, стоп, у меня он есть У меня есть артеж улучшенный Куртки, да Так Не буду читать, если захотите, почитайте Так, здесь мечи все хуже моих А вот броня получше Поэтому я пока поменяю а, В любом случае, там есть куртка Укрепленная, вот ее надо будет сделать Обязательно, в просто порядке Потому что она сильно лучше моей Нынешней Так, нет, спрашивайте у Где Енифер, я пока не... У меня карта не открывается, карта откроюсь, Просто спасибо Так, а вот здесь вот два значка вопроса Давайте сразу сюда приеду а, Смотрите, сейчас быстренько Знаки вопросами пробежим Потом пойдем уже по заданиям. Ух ты, а у меня же бомб. Стоять, уходи отсюда, уходи отсюда, по добро поздорову. У меня, у меня нет бомб. И сделать мне их нечего. Так, ладно. Подождите. Мне нужно травница для начала. Мерзкие ценности. Тут недалеко, как раз... 34? Нет, стоп, это не здесь. Лотвичка, Можно, пожалуйста, я не буду пешком ходить Так, мне, чтобы гнезда чудовищ как-то уничтожить Мне для начала нужно бомбы создать А самая большая проблема в том, что я их создать не могу Пока что Не из чего О, травница Это, кстати, дом травницы А, нет, это не дом травницы А что это у нас такое? Тут закрыто вообще а, мне не сюда, мне вот в этот домик нужно. Все. Все, я все понял, я все догнал. Вот, мне вот сюда. Да, не спрашивайте, откуда я знал, что нужно так делать. Так, пластины из темной стали. Э, смола. Перчатки. Перчатки. Теперь, хрони, деньги... Деньги. Деньги это хорошо. И сапоги новые. Да. Так, поехали дальше. Мне сейчас, похоже, все-таки придется пойти сразу по доб по основному квесту, чтобы хотя бы узнать, в принципе, где травница. Потому что мне, чтобы травницу как-то... Мне нужна травница, короче говоря, чтобы она мне продала компоненты. Вопрос только в том, что мне еще денег нет, нифига. Ну, это дело наживное. Плюс э, ко всему. Дали он дрожит. Это место силы. Плюс ко всему. Я хотел что-то сказать, и я забыл, что я хотел сказать. Это тоже нормально. А еще мы почему-то решили э, в ночь двигаться. Дайте-ка я до медитирую до утра. Фига, сейчас в моменте было 400 фпс, я уж обрадовался. Так, сокровище под охраной. Ну, идите сюда, уважаемые падлы. Блин, подальше. Тихо, тихо, тихо. Вот вообще по барабану этим волкам Фига-то живучий, блин Так, ну ладно, мы справились, хоть и с трудом Ага Опять Только что слышал Так, селитры у меня по-прежнему нет Фига, кстати, у меня здоровье-то быстро восстанавливается. Поехали. Сейчас спросим у нелегарцев про Енифер. одну мне скажут, где искать Тамиру травницу. Я знаю, где она, конечно, но мне это нужно. Так, нелегарский гарнизон, отметка быстрого перемещения найден. Это тоже Это военные лагерь. Местным вход только по разрешению командира гарнизона. Я похож на местного? Ты похож на того, кто ищет неприятности. Наоборот, я от них избавляю. Я ведьмак. Ведьмак? Капитан Петер Сарк Винлеве сейчас в башне, за воротами направо. Не такие уж вы черные и страшные. Когда хотите, умеете быть вежливыми. Не привыкай, Нордлинг. В башню ну, Какой грозный мужик Ладно, поехали Мне нужно за... сначала к этому зайти Пузнете. Пароль Не знаю никакого пароля И значит вы здесь просто так ходите Интересно зачем Имперские мечи считать В армии таких на эшафот отправляют а таких, которые торгуют казенным имуществом. Вижу, в товарах вы понимаете. Так может, что прикупите? Давай посмотрим. Покажи мне свой товар. Мне от тебя надо только две вещи. Нужно только две вещи. Серебряный и стальной меч. И зачем-то продал. Ладно, пофиг. Так, ремесло, серебряный меч А, вот для серебряного нужен только один Так, вот здесь я куплю сразу и Слиток стали, один тоже куплю сразу Давай его сделаю Здесь два слитка серебра Два слитка серебра Серебряные руды Два слитка серебра, ну блин ну... Кстати, есть один вариант Есть один вариант Подожди Подожди не фигня, фигня. Фигня. Это слиток стали. А мне нужен слиток серебра. Так, давай посмотрим, есть у тебя вообще серебро, нет? У тебя тоже серебра нет никакого, абсолютно. Ладно. Слиток стали, слиток... У меня вот нужно два слитка серебра. Яд. Яд я знаю, как получить. А, как получить серебра пока нет Ладно, хорошо Ой. Я могу поменять сразу свой серебряный меч А, я же стальной создал Функция, блин Так сколько деревня даст зерна? Сколько скажете ваше превосходительство? Посмотри на мои руки На, смотри Мозоли видишь? Какое я тебе ваше превосходительство Крестьянин я так и давай говорить, как мужик с мужиком. Сколько сможете дать? Сорок корцов. Было и больше, только наши, то есть тимерцы, раньше уже забрали и... Дадите тридцать, уже хорошо. Ну, по рукам. Скоро жду транспорт. Благодарю. покорнейший, благодарю. Кроме старосты, я вызывал только кузнеца Вилли. Краснолюда. Ты для него высоковат. По логике тебе не откажешь. Геральт из Ривии, ведьмак. Ватгерн. Понятно, почему я не слышал шагов. Чего надо? Янифер из Венгерберга. Куда она поехала? Это военная тайна. Все еще не выставил меня за дверь, не позвал караул. Значит, у тебя есть предложение. Тут в окрестностях завелся Грифон. Убей его. Тогда посмотрим, что можно сделать. Почему для тебя так важен этот Грифон? Потому что для меня важны люди. Это чудовище уже убило девятерых, в том числе нескольких солдат. Чтобы его поймать, мне пришлось бы вывести на охоту весь гарнизон, прочесать лес, организовать облаву. А это невозможно. Не хочешь морочиться? Не хочу рисковать. Я не могу разбрасываться силами. Тимерские войска разбиты, но люди только и ждут, чтобы взяться за оружие. Так что насчет Грифона. Я могу сидеть, сложа руки, или нанять мастера. По рукам. Но прежде чем я начну, пара вопросов. Ты знаешь, где у Грифона логово? Сперва он держался возле лисьего бора. Я послал туда патруль пятерых молодых ребят. Два дня спустя их нашел охотник. Я бы их не узнал, если б не бляхи. С тех пор Грифон нападает где попало. В деревне, на полях, на тракте. Значит, он бросил логово. Придется ставить ловушку. Судя по твоему тону, это будет непросто. Чего тебе нужно? Мне нужно больше сведений об этой твари. Какого она пола, почему бросила логово? Может, тебе очевидцев привести? Они скажут не больше того, что я уже знаю. Надо осмотреть место, где погибли твои люди. Как звали охотника, который их нашел? Мыслов. У него хата к югу от деревни, у самого леса. Полезный человек. Хотя и... странный. Для приманки мне нужна одна травка, крушина. Грифон почует ее запах за 10 миль. Кру... Крушина? Впервые слышу. Но я еще не слишком хорошо говорю на всеобщем. Да, наверное, сперва ты выучил основные выражения. Руки вверх, вздернуть. Нет, сперва были поговорки. Например, не играй с огнем. Загляни к Тамире. Это травница. Живет на распутье, она тебе поможет. Ну, у вас, конечно, диалоги подкалываете друг друга, как, знаете... Мира и мыслов. Старые Спасибо. друзья. Э -зон Ладно, погнали. А, сейчас поедем в сторону... Вон туда, короче, поедем. В ту сторону. Там будет квестик академ Сам такой. Я тебе покажу! Не надо. Uh, кстати, uh, наверное, не будем мы к мыслову ходить. Сразу пойдем на место, где найдут. Где на. где тела лежат, я, в принципе, просто знаю, где это. Сори, oh, он. Oh. Че, он пропал? Вы видели? Он просто исчез. Um, мне кажется, или я что-то упу. А, ah, нет. нет. Ну что ты? Что случилось? Чудовище! Чудовище из болот! Говорили мне, что здесь дорога опасная, а я не послушал и подело мне! Меньше стенаний больше фактов, что случилось, как помочь и помни. Ведь моти за даром не работают. Ну... Собрался я к черным торговать.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 принесите его очень вас прошу ладно схожу когда найду сундучок дам знать ладно поехали я знаю где это Так. она заехала в болото я не знаю может получится как-то обойти этих ублюдков и не драться с ними там вроде как-то можно а блин к пчелам пошел еще лучше а молодец денежская Тихо, стоп. Я говорю, помедленнее, помедленней, спасибо. Возка, услышал. утыканная стрелами. Интересно. Здесь стоит осмотреться повнимательней. Стрела. Об этом он не упоминал. Ну да. Прямо в шею. Хороший выстрел. Или у этого моего купца серьезные проблемы с памятью? Или он врет? Должно быть, он об этой коробке говорил, заляпанной кровью человеческой. Так, пошли быстрее, пока эти сволки сюда не набежали. Не хочу драться с ними вообще. Так, слушай, мужик, по-моему, ты мне немножко... Э, ну, вы поняли, что я хотел сказать. Обманул О -о -о. меня. Так что, нашелся сундучок-то Нашел я твой ценный сундучок. А еще кое-кого похожего на возницу. Со стрелой в шее. На этих болотах дрят нет, а у Топцы и водные бабы из лука не стреляют. Других подозреваемых нет, вот я и думаю, что... Осторожно! Сзади! Сзади ничего нет. Я ведьмак, так что я бы услышал. Так же, как слышу твой пульс. Очень быстрый, как у лжеца. Посмотрим, может, наездник из тебя лучше, чем мошенник. Шевелись, платва! Мужик, стоять! Куда ты побежал? Придержи. Надо его привести в чувство. Подъем! Вот видишь, на вране далеко не уедешь, даже верхом. А теперь говори, кто ты такой и зачем напал на полоску. Ефрейтор Янгермер. Мер. 6-я дивизия, 2-й полк. Распущен. Но все еще действует. По-тихому. Из леса. Это был медицинский транспорт. Я не хотел, чтобы он попал к Нильфам. А лекарства... Нашим ребятам они тоже пригодятся. У нас много больных. Отпусти меня, тогда, может, они выживут и еще будут сражаться за свободный север. Езжай. Добро, езжай. Желаю тебе и твоим товарищам, что прячутся по кустам, Славные виктории в сражениях с Нильфгардом. Чувство юмора у тебя гнусное. Но, мужик, ты порядочный. Возьми вот золото. Я же обещал выпить за серебряные лилии память короля Фольтаста. Mm -hmm. Ладно, давайте сходим к Тамире. Мне нужна Тамира, потому что мне нужно узнать, где Крушина. Ну, главным образом. А, и вторым образом мне нужно у нее купить селитры чтобы сделать бомбы, чтобы я мог тут все эти гнезда тюдись по уничтожать ядре не матери. Я не мешаю? Наоборот, передай-ка мне двоегрот. Это такой красный цветок. Но-ну. Но. Вижу, что говорю со знатоком. Это сильно сказано, но кое-что я в травах понимаю. Например, что двоегрот ядовит. В больших дозах. В маленьких он притупляет боль и вызывает приятные сны. Это все, что я могу для нее сделать. Это Грифон ее подрал? Лину? Да. Напал, когда нашла ночью через лес. Ночью через лес? В военное время? На свидание бежала. Молодые известные за любви на любую глупость готовы. Раны затягиваются, но она все равно умрет. Кровь у нее под черепом собирается. С этим мои эликсиры ничего не сделают. Я мог бы попробовать ей помочь. Ласточка лечит внутренние кровотечения. Но. Ведьмачи-эликсиры не годятся для людей. Она все равно умрет. Да, тихой смертью под действием твоих сонных трав. А если я дам ей ласточку, и что-то пойдет не так. Вся деревня будет слышать ее вой. Понимаю. Делай, как знаешь. Блин, на самом деле выбор сложный, но лучше попытаться. У меня есть эликсир для Лины. Ласточка. Вестник весны и символ возрождения? Подходящее название. Увидим. Как я говорил, он может ей навредить очень сильно. На меня он действует сразу, но у меня обмен веществ быстрее. У нее эффект проявится через пару дней. Так что ты решил-то? Лучше попытаться, чем сидеть сложа руки. Нравишься ты мне, ведьмак. Вот, возьми маленький подарочек за то, что тебе не все равно. Здесь в округе растет крушина. Угу. На дне реки, где русло шире всего. Но ты же знаешь, что если ее вынуть из воды. Будет вонять, хуже падали, я на это и рассчитываю. Я охочусь на Грифона. Крушина мне нужна для приманки. Я вот думаю. Пару лет назад под мостом завелись утопцы. Всей деревни пришлось сбрасываться, чтобы хватило на ведьмака. Так у кого же здесь хватило денег, чтобы заплатить за грифона? У капитана Петера Сара... как-то там еще. А, приятно знать, что черные от всего сердца заботятся о нашем благе. Ну, будем честны и как бы... Эльфгард ценит одно порядок. Грифон его нарушает, значит, должен исчезнуть. Да. Сначала они разберутся с чудовищем, потом с людьми. Ты же не здешняя, так? Много в тебе горя. Слишком много для того, кто провел всю жизнь в хате на краю света. Верно. А ты куда-то спешишь, иначе не делал бы приманки, а подождал бы, пока Грифон снова ударит. Чувствую, у нас бы вышел интересный разговор. Может, в следующий раз. Так, подожди, мне тебя еще нужно про Клару да. спросить. Хотя сначала... На Кое-что найдется. Сначала. Белая чайка, краснолюдский спирт. Мне нужна селитра одна, хотя бы одна. И на трава две. Чтобы это... Не разоряться уж самый край. Так, вот самому будет достаточно для уничтожения гнезд. Так, и теперь мне нужно у тебя спросить про Послушай, Клару. Ты не знаешь, жила здесь поблизости какая-нибудь Клара. Знаю, знаю. И это еще мягко сказано. Клара была моей подругой, единственным близким мне человеком во всем белом саду. А потом ее муж Волькер не поделил что-то с помещиком. Потом собрал всю семью и отправился в лес строить новый хутор. Помещик приехал туда со всей свитой, чтобы убедить их вернуться. Хотели по-хорошему, но... Ты сам видел. Кажется, Клара сказала что-то про сына помещика, Флориана. Да такое, что он прямо взбесился. А вот правда ли это? Многовато тут несчастье на такую маленькую деревню. В каждой деревне все одинаково, хоть бы и в самой маленькой. Стоит только поспрашивать... Ну, чтобы не заканчивать разговор на грустном, вот, возьми себе на радость. Спасибо. Так, давайте раздобудем сразу крушины. Я вообще, честно, не понимаю, что мне тут надо еще сделать. Мне... А, погоди, давайте сюда схожу. Мне, вроде, из дополнительных квестов все, я вроде все выполнил. Я не помню просто уже точно. Ну, по крайней мере, вроде да. То есть мне сейчас осталось просто знаки вопроса и сюжет. Знаки вопроса мы с вами относительно быстро закончим А сюжет у рука валялась, кстати Сюжет... Э, ну, тут тоже особо Недолго Да попадишь ты уже хоть раз да? а Геральт, ты что, издеваешься, что ли? Это просто невообразимый капец. У еще меч сломался. Без умений нормальных это просто страдание и боль. Ой, там еще один ублюдок вылез. Я молодец, правда, это было не так просто, как мне хотелось бы. Mm -hmm. Да, кстати, за пустевшие селения дают очень хороший такой опыт. Так, тут есть что-нибудь еще поблизости. Тут, кстати, очень много мест силы, насколько я знаю. Тут прям очень их много. Их тут около, не знаю, там там не знаю, 7-8 где-то, то есть можно тут прям нормально нафармить все очков уменьшить Может не надо? Назови Герман там, из Лирии Или, не знаю, там как-нибудь Герман из Рыбии Герберт Ладно, хватит уже Бам, жары вы. Так, я пока не умею сейвить стрелы Тихая О, волчица Блин, как же ваншотит это, Этот меч это, вот, вот я говорю, почему нужно делать э, Мечи школы змеи, потому что они реально ваншотят Ну, ваншотит, конечно, грубо, я говорю Но, в общем, вы меня поняли Они очень хороший урон наносят Смотрим, волк нападет сейчас, смотрите Нет, интересно. Я уже готов был. Так, давайте сюда сходим. Все знаки вопроса выполним, потому что здесь я как говорю, много, можно нормально нафармить опыта, плюс очков умений. Лишним не будет. Уважаемый! Утопец! Надо Сколько меч обновлять. Это все что ли? Это все сопротивление? Как-то это было слишком просто Так, что у нас тут еще есть поблизости? Тут вообще знаков вопроса не очень много Мы их сейчас очень быстро с вами, скорее всего, сделаем Минут за 10, я думаю, мы с вами закончим уже Это еще учитывая то, что я не на лошади еду, а пешком хожу Непонятно зачем Тут они просто все рядом достаточно и локация небольшая. Мать твою, приехали. Отвалите. Ты что, дурак, что ли? Ты что орешь? Он меня напугал, чё он нарет. У нас тут, кстати, платвичка на дороге стоит. Так, это еще одно место сил. силы. Отсюда изливается магия. Mm -hmm, хорошо. Не, я говорю, я сначала прокачиваю полностью обман. Полностью. По фулу вообще. Потому что сам, один из самых полезных умений вообще. Это вот мой, мой вам совет. Иди в жопу. Если начинаете вот новую игру, прокачивайте обман первым делом. Штука очень полезная. Так, давайте так вот сделаем. Я пойду сейчас сначала вот сюда. На плотве. Потом просто обойдем с вами полукруг и... Ну вот так вот, короче, пойдем с вами. Вот так вот. Шум. Поехали. Там под водой контрабанда. Я просто почему так сделал? Потому что... Я уже сказал, в общем, да. Вот мне вот сюда. Так, давай в эти облака запрыгивать не будем. О! А, это военные трофеи. Но вообще я не понимаю, чем отличается контрабанда от военных трофеев. Ну, не в глобальном смысле, а в смысле лута Тут лут везде одинаковый Что там, что там Так, ага О, улучшенное седло, между прочим Мне еще надо сходить к вилле В деревню обязательно У него броня есть получше Так, ну выплываем, по сути, здесь Если я ничего не путаю Идем вот к этому да мать твою волшебницу Вот сюда идем На гнездо чудовищ плюс Место силы Ой, вас и тут и мне и еще и не и хватало Ублюдков, отстаньте от меня Не буду я с вами драться Ненавижу волков Больше всего вообще Геральд же Белый Волк, почему на него волки нападают? Волки, напад... волки нападают, волки, блин, господи. Да простит меня учительница русского языка. О, вот так и должно быть. Все, сюда. Гнездо гулей, надо его уничтожить В общем, я его сейчас уничтожу, уничтожу И вылезет еще больше Гадина Так, все Да, я говорил вам 75 опыта. Кстати, вот мне бы пособирать с них вообще. У них много чего полезного лежит. Так, поехали. Давайте дальше следующий знак вопроса. Он у нас вот здесь вот. И там уже... А, ну слушайте, их мало осталось вообще. Сколько их тут? 11. И все они выполняются очень быстро. Поехали. Там еще есть один э -э забагованный знак вопроса с э опустевшим селением Но я вам в общем покажу как его решить Просто если кто-то не понимает Или кто-то, кто, кто именно уже играл И типа вот у него осталась одна, одна, одна вот эта вот иконка на карте нерешенная Я вам покажу что с этим делать Опять вы, господи, почему везде одни волки а, двоих за раз. Это вот эта вот скотина еще заорала, блин, привлекала всех остальных. Да хера себе вы бьете, блин. Вы видите, сколько их там? Надо быстрее валить отсюда. Да быстрее, блядь. Дела наши лучшие. Мы разбили лагерь в чаще леса возле старой мельницы. Уже неплохо обустроились. Жаловаться на бедность, но если придавить ее из любого, можно что-нибудь выжить. Там мешок, где... На здесь пару крон. Неплохой заработок. рыбачонка не пыльная. Не то, что в армии. Мы теперь хоть брюхо набить можем. А что, до риска? Ну, лучше уж так, чем его Вот так вот. Так, вот на под командой Наталиса. Быстрее. Геральт, садись на коней, и валяет сюда. Ты видишь, за тобой он уже. Так, ну мы это с вами сделаем. Сначала только по остальным пробегусь. Быстрее. Валим, валим, валим. Нет меня тут. Нету. Блин, слушайте, с максималкой и графики я просто балдею. И что ты зачем-то меч взял? Блять, ну опять вот. Иди отсюда. Отвали! Они снова появились в лагере, принесли много добычи, в основном панцире и оружие, но в этот раз еще и окованный сундук. По, По полудню объявился мужчина с запасами еды и питья. Ранним утром в лагере принес полстанец, это большое движение. ну, короче, понятно, вот записывается, как обычно все. А, это все? Я выполнил задание дезертиров. А, мне вот сюда и надо, кстати. По квесту грязные деньги, ну, поехали. Тут, по-моему, сейчас лагерь бандитов будет. Домой, ребята, домой. Давай, иди сюда. Еще? С яйцами у меня все в порядке, давай. Домой. Здесь, кстати, так охотничьи штаны, сереб... это все. Вот здесь, вот, вот сюда. Меч Морибора. Он хуже сто процентов. А вот это сильно лучше. Сюда. Так, давайте посмотрим. А у нас тут еще. Не, ну, слушайте, мы почти уже все выполнили, все знаки вопросов почти прошли. Осталось... останется только сюжет. И все. Мы сейчас, кстати, вот, проходя по этим знакам вопроса, доберемся до, лог до логового грифона таким образом. Не, дед, дед, Геральт, куда ты, блин, ты ч ⁇ А, обходить это место, там сейчас мост надо открыть будет. Вперед! Это, если что, не удивляйтесь, почему я сейчас не умер, я объяснял в первой серии. У меня стоит мод на падение с любой высоты. Потому что меня искренне задолбало, что Геральт падает с любой... Вот вообще вот... Вот любая маленькая высота, он падает и разбивается. Вот прям бесит невозможно. Ну, ты что меч врал? Так, герман из Лирии. Я, конечно, понимаю, что Гури для тебя самые такие противники неприятные. Но, может, ты побыстрее это будешь делать? Как ты попал? Я увернулся. Не, вы себе представить не можете, как я на этих... На этой вот... На этом уровне... В этой локации ненавижу этих тварей. Они постоянно бегают от меня. Еще и грохнуть могут очень легко. Вы посмотрите, они мне уже сколько хп оставили. Он еще и регенится. Наконец-то ты сдох Я тут так-то интоксикацию схватил Мне промедитировать бы было бы вообще прекрасно Смотри, сейчас взорву, опять вылезет, падла А я не хочу Я сказал не хочу Вот все так, обман прокачали, теперь красные ветки умений У меня билд обычно какой? Я обычно ставлю себе прокачку обмана Потом красная ветка Да, красная метка и ветка И зеленая алхимия обязательно У меня билд э, в основном вот красная и зеленая ветка Совмещение атаки с алхимией, потому что чем больше вы качаете зеленую ветку, тем больше у вас а, будет действовать эликсир на вас. Выбиваешь отличную ласточку, она еще плюс может мгновенно вам а, какую-то часть здоровья восстановить. Так, стоп, подождите. Стоять. А, нет, стоп, все хорошо, я промедитировал, у меня бомбы на месте, все отлично. А вот здесь их еще больше. это может быть? У меня меч говеный, блин, я бью их очень долго, еще промахи... он еще и про. куда ты бьешь, вот куда вот куда ты бьешь, не заставляй меня использовать эту убогую функцию наведения врага. На самом деле она не убогая, она хорошая, просто я ей вообще никогда не пользуюсь абсолютно, это не нужно. Не, ну если вы с кем-то одним деретесь, то, в принципе, почему бы нет. Так, золотое кольцо, кстати, спер, отлично. Давайте посмотрим дальше, у нас здесь уже все... вы. А, у нас всего-то их осталось 6 штук. для это вообще по-божески, мы сейчас быстренько это все сделаем. Вперед, Плотва! Давайте так, я сейчас закончу с... Знаками вопроса. И на этом закончим эту серию. Потому что уже час. А у меня, поскольку я немножко изменил настройки битрейта. Я не знаю, будете ли вы это видеть или нет. То, что у меня возможно. Это я так экспериментально запустил. Если у меня эта серия на ютубе действительно будет выглядеть хорошо. То оставлю так. У меня из-за того, что я повысил настройки битрейта очень сильно. У меня... Мест очень много, наверное, занимает То есть вот у меня часовая серия по Ведьмаку будет занимать около 60 гигабайт Нет, от, не отмонтированная, не отрендеренная вообще Что значит куча повреждена? Кто-то наступил Да платва не мешайся, уйди отсюда! Блять, не успел угу. Давай, до свидания, отдыхай. Так, перчаточки. А, сделаем так. Сейчас я... Э, по знакам вопроса пройдусь. Потом я зайду к... К Вилли. Сделаю у него себе броню. Зайду к кузнецу в нильгарском лагере. А там уже... Закончим. Так, ну иди сюда. Быстрее, придурок, ты ч стоишь-то? Я там поджег бомбу, бочку, а он стоит, смотрит. На этом уровне сложности меня бы вообще не спас, Миквен. А, еще один вылез куда побежал пугался что-ли все это было просто я просто чуть не сдох так слушайте осталось по-моему, 4 до да? 4 до да, осталось Не, ну слушайте, мы в этой серии очень много чего сделали. Я думал, то, что у меня Белый Сад часов на 6 растянется. Там серии на, на 7, на 8. В итоге мы почти уже все выполнили. Вот эта забагованная штука, если что. Вот это вот опустевшее серия забагована. Чтобы его починить... Чтобы его починить вам вы должны промедитировать там ну, установка какой-то вот видите вылез последний да почему ты так крепко бьешь мне по задницу уйди все вот и тут кстати травник приехал Покажи свои товары Так, здесь ничего у нас полезного Ой. нет И у нас осталось еще парочка знаков вопроса а Парочка, то бишь три Ну сейчас мы быстренько это все доделаем с вами И броню с мечом скрафтим И в следующей серии пойдем уже исключительно по сюжету это место Отсюда О, мишка Здорово Вот ну, ну, если медведь меня сейчас шибанет Мне будет втройне больно Видите, он убьет. Да, блядь, ты можешь использовать или нет? Крижать трон просто, вот спасибо. Все, Ура. Все, хорошо. Так, очки умений. Бу... Что ты сделал? Вот, все. Все, вот так вот хорошо. И еще два знака вопроса. Вот здесь. Ну, пешком 300 метров бежать. Больно? Давай на платвичке доедем по-быстрому. Нет, слушайте, мы реально с вами очень много чего сделали. Я думаю, что в следующей серии мы уже точно уже в Велен съездим Я почти, блин, на 100% уверен Потому что вот реально мы очень быстро справились со всем За две серии уже все сделали Еще одну, кстати изливается магия Да, угадаю, под охраной очередного призрака. Сейчас я отсюда вот уйду, и меня сразу призрак сожрет, смотри. Нет гнезда меня здесь. Грифона, точнее, то, что него О! Вот, мы с вами дошли до гнезда Грифона. Я говорил про то, что мы по сюжету быстрее Царь продвинемся Гриф. даже. Это мог сделать только человек. Да. Кости. Корови, собачьи. Человеческие. Останки за несколько месяцев. Тело пролежало несколько недель. Он был еще жив, когда Грифон его сюда принес. И долго умирал. Давай тогда тело Грифона осмотрим. Самка. Личинки в ранах уже вылупились. Значит, она мертва по крайней мере неделю. Выходит, второй Грифон самец. Ну, выходит так. Глубокие колоты и раны по всему телу. А на когтях и не следа крови. Она не защищалась. Должно быть, ее застали врасплох, пока она спала. Края клюва стерты в подшерстке седые волосы. Ей было лет 10-12. Грифона находит пару в молодость, Значит, самец примерно того же возраста. Жесткая пусть, густое оперение. Королевский грифон. Это объясняет, почему самец, которого я встретил, был так агрессивен. Сперва он напал на здесь, в лесу, а потом начал рыскать по всей округе. Так, ну, ну, слушайте, мы с вами уже все сделали, по сути. Я думаю, то, что тогда уж, наверное, в этой серии и закончим. 999? Вы серьезно? Ладно. Я имею в виду, в этой же серии с вами, наверное, и закончим, а с... С, компонентов для, с поиском компонентов для приманки. Крушину туда сразу достанем. И в следующей серии уже сразу пойдем убивать Грифона, тогда. Ну Кого? Что это может быть? Тварь. Тварь. Гори, гори, ясно, что не погас, ублюдок. До свидания. Не, ну меч Школы Змей, конечно, тут решает сильно. Так, что у нас тут по луту? Все хорошо. Так, ну слушайте, все знаки вопроса мы уже выполнили. Давайте мы тогда сейчас пойдем вот так прям по прямой пойдем к... Искать крушину сразу. И плюс ко всему зайдем к кузнецу, чтобы он нам сделал... Улучшенный доспех. Я не знаю, хватит ли меня на это денег, а хватит ли меня на это ресурсов. Но, в общем, посмотрим. Волк, иди в жопу драться с того не буду. достаточно быстро добрались. А, погоди, блин, я забыл. Я за. ладно, давайте я сразу здесь крушину найду, а потом в деревню схожу. А потом к Нильгарскому лагерю сгоняю. Так, крушина. Кстати, крушину бы пособирать побольше, потому что там нужно для... Она для зелья еще понадобится одного. Так что и давайте сразу соберу тут пару штучек. Она для касатки будет нужна. Ну и не только, кстати, для касатки. Поэтому его надо побольше пособирать. Значит, сколько унесешь, столько забирай. Все, отлично. Я сделал все, что мог возвращаться к Весемиру. Давай, сейчас вернемся. Ну, не сейчас вернемся. Сейчас мы сначала к кузнецу сходим. Потом после кузнеца сгоняем в нелюгардский лагерь. Сделаем себе меч. как мы его сделаем, если у нас серебра нет? Мне еще и плотва застряла. Ладно, пешком дойду. Яд у меня есть. Серебро... Если или нет, я не знаю. Надо бы сейчас как раз у Вилли посмотреть, есть ли у меня слитки серебра. О, Адалан, привет. Извини, Собачкин. Так, Вилли, привет. Приветствую старого клиента. Чего тебе нужно на этот раз? Покажи, что у тебя есть на продажу. Давай посмотрим, мне нужно от тебя Вот это продать нафиг, вот это нафиг Нафиг, нафиг, нафиг И нафиг, кстати, зачем я запродал ему охотничьи шны, Которые были сильно лучше моих Дебил Ладно а, Военная кожаная куртка Вот она Все, вот ее и делаем, отлично Есть у меня серебро или нет? У меня есть серебро? О, серебряный. О! О! Смотрите-ка. Мы сильные. У меня одна серебряная руда. А мне бы две серебряных руды. А у тебя нету? Вот у тебя нету. О, я могу тебя купить. Разорюсь, конечно. Ладно. Давай уж. Подожди, я еще надел. И слиток серебра второй вот. Бывай. Так, ну давай вот надеваем. У нас теперь хорошая кожаная курточка и военная. И мне нужно в лагерь нельзярцев съездить, сделать себе серебряный меч. Вообще, вот у него есть хороший сад сеттимерский, но он дорогой у него достаточно. Так. Сам дурак. Так, здорово! Вы шпионить? или по делу я по делу сделать 104 крона ты oh охренел совсем что ли ладно что ли совсем обалдел что ли так горение горение оглушение блин слушай, тяжело оглушение давай сюда и глушение сюда не будем горение пока ставить. Так, посоветоваться с Весемиром, сейчас доберемся обратно до деревни, я, пере... я встану прямо там, перед Весемиром, что это сейчас было такое? А, прям перед Весемиром встану и закончу на этом, ребят, В принципе, мы все в этом белом саду сделали, абсолютно все, мы все знаки вопроса посмотрели, мечи сделали, броню новую скрафтили, осталось только грифона грохнуть и Все. вот да что такое у меня две новости хорошая и плохая хорошая в том что капитан нильфгардского лагеря знает где искать енифер а плохая мы должны убить для него грифона чего еще он мог попросить взамен у двоих ведьмаков ну рассказывай что ты узнал грифон бросил логово так что придется делать приманку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 Пахнет сильно, скорее уж смердит. Смотри, какой нежный нашелся. Гнилое мясо, гной, мочевина, обычные запахи деревни. Помнишь, как мы в Тритогоре на помойке охотились на Ригера? Ты потом полдня в бане отскребался. Забудешь тут. Мы как встретимся, ты это всякий раз вспоминаешь. Да только прикол был в том, то что Геральт один охотился на Ригера. Больше ждать смысла нет. Пойдем посмотрим, где можно поставить ловушку. Я уже присмотрел одно место. По ту сторону речки есть такие поля и рощица. Места много, и мешаться никто не будет. Значит, там мы увидимся. А мы с вами увидимся в следующий раз, потому что серии уже идет 1 час 20 минут. Мы сделали все, что можно было вообще вот в этом белом саду. Все выполнили. Все знаки вопроса использовали, кстати. Во. Остался только сюжет. Да. Осталось убить Грифона. Это будет достаточно быстро. Я думаю, мы с белым садом закончим в следующей серии минут за, ну, максимум 25. И уже непосредственно перейдем дальше, в общем. Да. Спасибо всем, кто посмотрел эту серию, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, дизлайк, как вам хочется, пишите комментарии, на этом я с вами попрощаюсь, ребята, дальше круче, всем пока.